Я бы хотел, наверное, в первую очередь обратиться к той категории людей, которые вот колеблются идти не идти. И в плане психологии попадалась такая информация, что в советское время при Сталине в школе с 8 класса, 8 класса с 8 по 11 класс был вот этот предмет психологии. И я понимаю, что многие вещи, которые я узнал от Виталия, особенно про семейную жизнь, отношения мужчины и женщины, и если бы эта информация пришла вот с 8 по 10 по 11 класс, то моя жизнь однозначно бы была бы другой. Те проблемы, которые были у меня, когда я сюда пришел, я не стал перед собой никаких целей, ага. но я понимаю, что многих проблем бы, в принципе не было, особенно в отношении между мужчина и женщина. Мне очень нравится, нравилась вот эта вот позиция, кто такой мужчина, кем он должен быть, кто такая женщина, и кем она должна быть. По поначалу даже был как-то ну, не согласен с таким утверждением, утверждением, что Но дальше, изучая вот эту информацию, понимая действительно вот предназначение мужчины и женщины, четко отдаешься и отчет, что.. Вот эта концепция, она очень подходит для такого гармоничного развития и жить в симбиозе двух, как два человека, ну и при этом еще можно с детьми, двое-трое, трое, никаких проблем. Потому что если через какие-то те ситуации, которые были у меня в семье, то это, конечно, сложно. Они, как правило, приводят в тупик, собственно говоря, то, к чему я пришел. Но это даже не самое главное. И интересно в витальной концепции, что интересно, что то, что он связывает не только физический мир, а вот еще есть такая вот духовная составляющая, духовный мир. И он действительно есть. И информации на эту тему не так много. И при изучении этой информации ну, есть какие-то недопонимания, разногласия. Вот эта концепция, она ну, заставляет соединиться вот именно физическую часть с вот этим Духовным миром. И хорошо, что мы пришли вот в эту часть. Дальше я понял, где что нужно питаться, да, получать информацию. Ну и в общем-то поблагодарить обязательно веру, всех вас, что вы такие молодцы, были все дружно, справлялись со своими проблемами. Всех благ, я надеюсь, еще мы как-то увидимся, пересечемся. Ну и в общем-то будем продолжать развиваться, сами развиваться, да, и силу своих возможностей других тоже помогать направляясь в этом развитии. Спасибо. Спасибо. Спасибо.